Да. А как будет себя вести проектор продажи? Проектор должен быть распознан. Пока его не распознали, его продажи, очень важно понять, что у него специфи, специфика товара. У проектора такая, что не может за прилавком. Про... Вот, знаете, я пришел, расп... а, этот... меня распознали как специалиста в этом товаре, мне... мне задали вопрос, я начинаю про него говорить. Специально в... встревать проектор, а, инициировать какие-то процессы, если начинает, то он будет встречать сопротивление. Все очень просто. Любой проектор, который стоит за прилавком, и начинает, говорит, а чем я могу помочь, он говорит, пошел нахуй. Вот сразу автоматом это будет. И в чем это будет сопротивление, а, извините за мой французский, это будет сопротивление абсолютно спонтанное, потому что проектор нераспознанный всегда будет запускать процесс сопротивления. Или другой вариант. Если проектор Или когда к нему подошли, приятно, и да, вы подошли, говорит, знаю, так, а мне не подскажете, да, да. А подскажите, да. как специалист, ваше мнение. Все, лучшая продажа. Да. Проектор цепляется к джицене, он сразу видит, что вот этому чуваку надо, он говорит, ну вот это вот надо, вот так вот, так вот, так вот, все. Эта продажа будет наилучшим образом сделана. И тогда к нему будут обращаться как к специалисту, в этот магазин к нему будут... У, про, у проекторов есть, как правило, свои покупатели, угу. они приходят именно к ним, будучи распознанными, и они получают этот экзамен. И я могу сказать, что иногда мы ходим к кому-то, как к специалисту, там специалисту там по компьютерам, починить что-то там какому-то это. Его распознали, и вот он там прям... Вот. Он со своими клиентами очень хорошо, которые распознали работу. И здесь уже не важно, да, какая будет да, да, атмосфера, да, да, какой да, будет ремонт да, в этом да. салоне. Он Я иду он, к специалисту, да, как да, к раскознанному проектору, и для меня очень важно, а проектору очень важно, чтобы его похвалили. Есть, ну, слава, конечно, у них, это... Ну, все. похвалили это всем важно, кроме манифеста. Манифеста мне как Манифестр, Манифестер, ну, важно. все мы люди. Кошка да. и то любит ласковое да. слово. Тут вот про проектор хотел сказать, ребят, когда вы попадаете, вступаете в MLM, в сетевую систему, я очень люблю сетевую системы и проектор получает краткую инструкцию о том, как правильно продавать, особенно холодные звонки и прочие там холодные контакты. Вот это жесть для проектора сразу. Вот это вот первое, что вообще прекратить надо делать проектору, это и не ицеировать Вот проектор, он здесь не про инициацию какую-то, а, не про какую-то манифестацию. Проектор здесь должен быть распознан. Проектор может прийти. У него есть дар у проектора знать, подумать по, там, или как-то из других источников, согласно своей стратегии, а, осознать, почувствовать, где его аудитория прийти ровно сесть на жопе, сидеть и привлекать к себе внимание. Но не привлекать как привлекать внимание, это уже инициировать. А как бы находиться в той среде, чтобы быть э, более доступным. Теазма запустим 5. А вот себя вот он я да ему надо находиться в той среде где его распознают да, безусловно и делать как-то вот что-то по-своему да чтобы не инициировать а просто показывать вот он я и не важно как да. если например яркий пример проектора продавца юли мартынова кто не знает, обязательно зайдите в ее институт. Да, посмотрите, как она продает. Да? Она всего лишь навсего показывает себя. Она никогда не инициирует, побежали, вы купили, только у меня, и сегодня по 5, завтра будет по три или там наоборот. Да? То есть она просто показывает себя. И неважно как, с кастрюлей на голове, кверх тормашками. Главное себя показать. Это очень важно. И люди, которые ее распознают, они с удовольствием Вот ну, Тут тоже, знаешь, Марин, я тебе могу сказать, показать себя, это тоже, знаешь, это манифестация. Здесь э, Знаешь, больше стратегии такая. Я, я я вот в этой жизни, ребят, да, я вот моя жизнь. Ну, она моя жизнь. Вы пришли ко мне, вы ко мне пришли, и вы либо меня выбираете, либо, выбираете. либо идете лесом, да, и вот ставите там галочку, идите в, это, в лес, все. И те, кто выбрали ее, они, соответственно, уже начинают с ней, это да, я, с этим я соглашусь, да, однозначно. То есть это не просто демонстрировать себя, а, как сказать, открыть жизни. доступ, скажем да. так, к себе. Вот у меня доступ открыт, а войти сюда или не войти, это ваш выбор. Ваш выбор да. Да. И как только она начнет продвигать себя посредством рекламы, то есть уже входить без спроса куда-то, ну то есть как это сказать, прямое продвижение, прямое продвижение, когда ко мне прилетает письмо и говорится, а вот тебе надо вот это, все, сопротивление автоматом, то что проектом. Если она приходит к распознанному, к человеку, которого, который, то есть ей аудитории, которая ее выбрала, хорошо будет продавать. Аудитории, которую я не выбрала, холодные, ей сложно будет, потому что люди, которые не знают, только Юля Мартынова, они ее еще не выбрали, просто заходить с этого. Да, здесь очень много сопротивления, да, и вот даже могу сказать, что а, такие резкие выпады в сторону того оценка, как да, ты да, себя да, ведешь, да, да, да, да, да, а, непонимание того, что это делается, и прям серьезные нападки именно вот с агрессией. С агрессией. Ну, здесь как бы мы должны понимать, что наши люди 90% неосознанно. Ну, мы все как бы вот, ну, мы да. в, числе, в большинстве случаев спим, и когда мы спим, позднее возникает что? Вы из неосознания мы встретили там какое-то картинку на нее отреагировали, а по большому счету, то ну как бы не нравится запах рта, от один сторону, что проще-то, казалось бы, да, ты что начинаешь реагировать и оценивать, и вот те люди, которые оценивают, они соответственно это люди, которые не осознают, что они на, находятся на чьей-либо территории, если тебе эта территория не нравится, всегда есть кнопочка выкл ну, Все ты просто, знаешь, если есть. говорить об осознанности, да, то... А люди заходят специально ведь, заходят ей не нравится, их она... критиковать заходят, начинают троллить. переделать человека, троллить. Да, переделать человека а, вести ну, себя да, так или иначе. Да. Эм, мы сейчас поговорили по поводу проекторов, манифесторов, генераторов. У нас а вы еще 20... профиль такое? У нее 4.6. Ух ты, тем более, 4.6. Она это очень мощный профиль, протонист, ролевая модель. Да, мало того, что профиль 4.6, у нее еще и канал Альфа есть, и там много. Но 4, она для есть. своих очень важна. Знаете, четвертая, она только для своей аудитории. А а, 4. 4. Сейчас вопрос такой, Олег. Мы начали про продажи. Я тебя структурирую как эмоционала. Ой, спасибо, да. Поэтому важно все-таки завершить эту тему, как будет себя вести манифестирующий генератор в продажах и как будет себя вести рефлектор. Смотрите, манифестирующий генератор, но к дуре возникает напрямую выход одного из моторов горла, что делает генератор манифестирующим, когда в горло идет какой-то канал от одного из моторов, либо через какой-либо центр, либо напрямую. И связь горла с мотором делает их мегаэнергичными. И мегаэнергичность здесь, они, для... они очень хорошие тестеры. И они очень шустрые, они очень энергичные, они очень хорошо тестируют что-то. Что да, они очень <свят> хорошо здесь тестируют что-то. И они а, хороши на старте чего-то. Это такие стартаперы иногда. Это люди, которые не, не всегда, но в зависимости опять от активации, но энергетические по своей конфигурации, они хорошо сконфигурированы для теста для того, чтобы запустить какой-то бизнес, потому что они энергичные, они шустрые, они по верхушкам, они не будут долго тянуть. И пришел, увидел, наследил. Это манген, это такое существо, которое попробовал сюда не работать, попробовал туда не работать, ну и хер с ним. Пошли дальше, там попробовал. О, работает, пошли. Ребята, занимайтесь. Все. Вот. Когда этот человек будет продавать, очень важно понимать, что этот человек будет продавать э -э чем энергоэнерганизированным горлом. Его горло подключено к энергии. То есть его горло обладает опять-таки его возможность выражать энергию. Она заряжена горло энергией. Они всегда будут более влиятельны. Точно так же, как и манифесторы. Но они не манифесторы. И здесь отдельно важно, что если они действуют не из сакрального отклика, то они будут здесь восприниматься как Куча э, большого информационного мусора, которые, которого много. Вот манифестирующий генератор, если без сакрала, без не из отклика действует, это очень мусорный человек. Это человек, который, от которого очень много шума, а толку никакого. И как только... если эмоционал. Не важно. Я сейчас говорю про сакрал. Но... Если они не слышат свой сакральный отклик, если они не из сакрального отклика, если они некорректно начинают где-то в где то есть не из отклика пошли, они не были приглашены к жизнью со своим энергич, энергичным горлом, да, энергозаряженным горлом, то есть Друга жизнь говоря, их не пригласила, да. да, а из башки они пошли mm -hmm. надо мне и они сейчас включили в себе манифестор и поперлись что-то делать, и народ начинает на них реагировать, но, кстати, крайне негативно часто. И поэтому для, для, манифе... для манифестирующего генератора, когда он получил отклик, это вообще великолепнейшее существо, они мега влиятельны. Мега влиятельны за счет того, что горло их имеет очень большое влияние. Но у них есть один маленький нюанс. Они здесь а, часто пропускают детали. Они здесь для того, чтобы схватить кластерами суть, часто, да, такой, здесь понял, здесь понял, все понятно, побежали быстрее делать. Хорошо. А скажи, пожалуйста, как будет действовать, вести себя рефлектор? Рефлектор будет отражать имеющуюся действительность. Если пришло унылое говно, он будет рядом с ним унылым говном. Покажите мне эту сумочку. Приходите через месяц, я подумаю. Нет, ну, ребят, ну, важно понимать, что рефлектор, понятно, что он, даже если очень сильно обусловленный рефлектор, для как продажника он... Это очень мудрые существа, потенциально, потенциально очень мудрые, это самые лучшие судьи. Я вот могу сказать реально, рефлектору нужно быть судьей, вот в хорошем понимании судьей. В хорошем понимании, это я называю, где действительно есть какие-то законы, где есть какая-то там, да, на что опираться. Они очень хорошо чувствуют э, суть настоящего момента, что вот, вот это, оно так. И они, когда вот возникает какая-то ситуация, когда нужно дать реальную оценку чему-то, они это чувствуют изнутри. То есть они хорошо дают обратную связь, да, они могут прочувствовать другого верно. человека. Абсолютно Соответственно, верно. это могут быть да. не только. Ну, это а... вот я в кавычках судьи, да, как да, бы да. все везде, ну, где нужна. Диагноз, а, а, да, где нужна объективная оценка ситуации. Да, ну, например, диагноз, И, да, да? да? Это да, тоже да, объективная да, оценка да, ситуации. То есть, это те профессии, которые помогают человеку раскрыть его суть. То есть, они помогают другого человека раскрыть. Показать ему, что у него работает, что Гениальные не работает. психотерапевты. Прекрасно. Да, могу сказать. А, но не продавцы. И вот смотрите, маленький такой экспресс, да, то, что мы с Олегом ну, сейчас вам показали, что... Если они в вы... паре могут работать с продавцом, если рядом хороший продавец, если у них есть на каком городе... Город, генерал, дальше, допустим, да? а, Мы сейчас показали, что, а, так скажем, прикладное прикладное понимание своего бодиграфа решает задачи не только личностного характера но и профессионального Нет. то есть здесь э, можно подобрать команду полю под любую задачу там продавать вам нужно отдел продаж вам нужен или отдел экспертов или отдел а, продвижения товара да или еще что-то. То есть это да. взаимодействие на производственном уровне, это взаимодействие на личном уровне, это вопрос решения там, своих личных стратегий для, для быстрого достижения успеха в любой области. Для всего этого, в общем-то, и нужен, нужна прочтение карты бодиграфа. Чтобы не просто разобраться в себе, потому что есть огромное количество людей, которые занимаются вот этим самокопанием. Разобраться-то разобрался, а кто собирать теперь будет, да? Вот здесь два что в одном, да. одно. ты разбираешься, ты собираешься, мало того, ты еще и можешь подсказать другому человеку, как вам вместе что-то новое собрать, что-то создать. Здесь вопрос не разрушения, здесь вопрос созидания. Мне очень нравится эта тема, действительно, людям очень здорово помогает.